Дед сумел меня удивить. <свы> Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Грэнни. А то, что я сейчас сделал, это я разминал свой голос. Ведь сейчас я буду много кричать, судя по всему, от страха перед бабкой с дедом и перед Слендриной. Ведь мы играем на экстриме снова. Он опять сбежал. Как же я его ненавижу. Дорогая, можем ли мы хотя бы на часок отвлечь от погони за этим сорватцом и посвятить время себе. Хорошо, я пойду в душ. Нет, я не об этом. Наш доступ ведь теперь ничем не ограничен с тех пор, как я потратил свою пенсию на умную видеоприставку Сбербокс. Что это за штука такая? Со Сбербокс нам теперь доступны кино и сериалы из богатой коллекции ОКО. А также более 240 каналов. Еще и YouTube можем смотреть. Люблю сидеть и переключать каналы. Да, ты любишь. Даже больше, чем смотреть. Единственное, что ты не переключаешь, так это свой любимый Фильм. Что за прекрасный юноша в кадре? Функция Лэя распознает в кадре актеров, локации и даже одежду на героев. Ты даже можешь найти похожую одежду. Хочу одеться как терминатор в начале того фильма про Шварценеггера. Вообще-то там нет на нем одежды. А как часто ты часами искала нужную пластинку, чтобы послушать любимую музыку? А это я трачу все свое свободное время. Теперь просто обращаешься к виртуальным ассистентам салют, Афинис, сберу или Джой. И они все сделают. Смотри, Афина, включи имбискит. Запускается Лимбискет. Как успокаивать А помнишь, как ты любишь рубиться в современные игры? Нет. Да, ведь это люблю делать я. И теперь я могу не пытаться разогнать наш старый ВМ до приемлемых мощностей. Ведь Сбербокс обладает функцией облачного гейминга Сберплей. Куча игр! ГГ, старый комп! ГГ! А как ты управляешь играми без геймпада? Да, проще простого. В приложении Сберсалют есть виртуальный геймпад, для которого отдельно можно приобрести специальные накладки-джойстики на смартфон. Также можно подсоединять совместимый Bluetooth с геймпад. Люблю нажимать крестик, чтобы ударить битой. Да. Ты любишь <смех> А как здорово, что благодаря встроенному браузеру Можно найти любую информацию в интернете Которую можно не только прочитать Но и услышать и посмотреть на большом экране Например, как приготовить Юджина Отбивную из южина. <смех> а где ты приобрел это устройство? Заглянул по ссылке в описании Ты ждешь кого-то? Да, в Сбербокс заказал доставку продуктов Через самокат Очень удобно О, а вот и курьер День первый ну что ж, прислась быстренько, как в шпионских фильмах. Хоп, хоп, хоп, перекат. Оп. Здесь ничего нету. Как хорошо, что не придется тратить время на это. А черт, закрыто. Тига, отходим. <как> Увидела. Да что ж ты будешь делать-то? Да что ж ты будешь делать-то? Да что ж ты будешь делать? День два. Это только начало, я только разогреваюсь Мне нужно пару раз сдохнуть еще, чтобы освоиться Смотрим, смотрим Отлично, идем сюда И сюда Баб с деткой только что спустились, я видел Отлично, возможность для меня прошерстить День третий Почему она вернулась обратно? Я не понимаю ее Заметьте, Евгений еще ни разу не крикнул Он такой смелый Так, бабка ушла, хорошо Твой выход, дед Нет? Идет Идет, идет, идет. Хорош. Все, он меня не слышит. Идеально, прошел. Ничего здесь нет сюда, ведь только на картышах мы можем чего-то достичь. Спички. Оп! Скорее, скорее, скорей, скорее, скорее, скорее. Бросай. Сюда. Скорее. Оп! Все, все, все. Обедина не побежит сюда. Побежала. Да блин. Нет, ты стреляй! Ноги расставить, чтобы в щель не засунул. А! Черт! Это первый крик был. Дед сумел меня удивить. И они... тут с бабкой. Как мухи над говном кружат. Есть, они ушли. А, бревно! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Эй, действуем, действуем! Не бездействуем! Надо полина взять. Надо ее приманить. Давайте полено кинем. Идет. Ага. Хорошо, она направилась на улицу. То, что нужно. Побежали, побежали, побежали, побежали. Единственное, что... <ф PUB> вот, Слендри, ну я что-то позабыл совсем про нее, блин. Единственное, что теперь вот дед может быть где-то, где я не готов. Ладно, ты гол вниз. Ой, как опасно все. Да, блин! Все. Есть. Бросай. А можно под стол залезть? Под стол! Позже! Отлично, под стол можно залезть, оказывается. А! Как вовремя я узнал о том, что можно под стол залезть, иначе я бы бежал туда к шахте, и все. Все кончено. Хорошо, что вышел, потому что увидел, куда они идут, и они идут идут, идут все сюда, оказывается. Просто бабка вроде как наверх шла. А! так хорошо, дед ушел, а бабка агрится. Они как-то независимо друг от друга действуют. А такой думаю, да бабка смашечка какая-то. Пойду-ка я лучше наверх. Все ли мы тут осмотрели? Кажется, все. Надо увидеть, когда она будет спускаться. Идет. А куда идет? Не сюда. Отлично. Кто-то там снизу ходит, я видел. Слышал. Видел только в своих фантазиях. Пожалуйста. Как я спасся? Как я это сделал? Учитывая ее скорость, как я это сделал? Эти руки... Все четенько, пальчик на каждую клавишу нажимал как надо. Выжил. Опять наверх идешь? Вот капкан вообще не в тему сейчас. Идет. Да, блин. Раз, два, три, четыре, восемь стульев. Кто тут у них в гостях бывает? Хорошо, пойдемте. Еще капкан. Как, как вот это все очень тяжело будет. Сейчас мне... А? Откуда? А? Пожалуйста. Пожалуйста, жестик! <смех> Уже второй раз не убежал от ее преследования. Это игра, я не могу с нее. Я снизу просто говно. Скажите мне, <смех> пожалуйста. Почему птица до сих пор здесь? Когда я, блин, включил дым? Видимо, костер недолго горит, поэтому она прилетела обратно. Здесь на кровать спрыгиваем. Ладно, мне придется провернуть это еще раз. А именно поджечь костер. Быстро. Пожалуйста. Пожалуйста, никого. Пожалуйста, никого. Пожалуйста, никого. Спасибо. Ой, блин! А да почему? Вот этого я никак не ожидал. День четвертый. Да блин, я был так близок. Ладно, не унываем. Что? Мишка? Вот здесь бабка пришла наведать мишка. Смотрите, сейчас они подальше отойдут Куда-нибудь вдалека Я смогу взять мишку, кинуть его в коридор Прямо к лестнице После чего я смогу добежать с ним До да куда я смогу с ним добежать-то, а? До кровати на втором этаже А потом уже все Попробуем это сделать сейчас А будет весело, мне кажется Они не могут От это я лоханулся Признаю, это прям вот полностью моя ошибка я забыл про эту фигню, что они какое-то время еще меня преследуют. Моя тактика вот совсем не работает здесь сейчас. В общем, что я решил насчет Мишки? Это принципиальное решение. Я не буду его трогать, пока не вырублю дедушку с бабушкой. Вот пока этого не сделаю, все, Мишку не трогаем. Блин, ну их нету. Ну я не знаю. Твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Скрипнул чуть-чуть блин, ведь это последняя жизнь, последняя жизнь Как я выжил, как я выжил, хорошо, хорошо, хорошо я в эти моменты животным становлюсь каким-то Ну не смейся надо мной, дед Посмотрел бы я на тебя в моей ситуации Воспользуемся следующим, подождем Я бы дом этот нафиг поджег К сожалению, я не увидел, куда он пошел Я не знаю, откуда, откуда, блин Фу, фу что то странно, когда я играл с телефона, у меня хорошо получалось со Слендриной справляться. Сейчас какой-то ступор каждый раз, я как будто не готов. Да что ж такое? Да что ж такое, люди? Смотри, какие Успокойся, Евгений, спи водиться. Какие еще сюрпризы? Плю, здесь! Сдался. Не переключайте канал, друзья. Ведь мы пап пап пап пап, пап. Да, лоханулись. Не подумали, поспешили. Отдель первый. Отличку взять, дверь взломать, дверь открыть, посмотреть, уйти. В этой клетке опять ничего нету. Что это был за звук? Кто-то взламывал дверь. Тихо, здесь. Ха! Идут! Правильно я сделал, что здесь сел? Или меня сразу убьют? Блин, ну, походу, все окей. Как страшно же. Хорошо, сныкались. Теперь внимательно сидим, как крысы, и прислушиваемся. Ага. О, боже мой. Я не хотел это слушать. Сейчас я жду, пока дед освободит второй этаж. Он там. Там и бабка теперь. Погодите, ну, может быть, это мой шанс? Нормально так пошерстить? Опа. Блин, вот это плохо. Быстренько пошарить здесь. А, тихо. Там дед. Он вышел. Куда он хочет пойти? Мне надо в шахту. Быстренько, полена. Все здесь. Бабка, иди сюда. Как собачка я сейчас. Ко мне. Опа, здесь хороший песик. У меня вот какая идея. Она требует времени, но она очень надежная. Надо согреть деда. Он придет сюда и потом я кину полены, и тогда придет сюда еще и бабка. Когда они успокоятся, я надеюсь, что они оба выйдут вот сюда на улицу. И тогда я побегу на второй этаж. было стрёмно. Не mm -hmm. был готов, что так быстро придет. Я, на со спичками сначала побегу. Да, все, вы здесь. Вы оба здесь. Отлично. Так, один пошел куда надо, вот это... Да не сюда ты идешь! бабка пошла не туда. <звы> О! О! Я просто сквозь Слендрину прошёл. Оп! Ба! Что это было? Он меня багом просто вытащил. День второй. Вот это скотство сейчас было. Конечно, полное. Я понял, что тактика отсиживаться тоже не особо работает в этой игре, потому что бак может тебя вытащить из любой дырочки. Дед вышел. Пойдемте-ка на второй этаж. Блин. Успел? Успел? Успел? Пожалуйста, успел. Пожалуйста, успел. Нет, не успел. Сейчас, ну, сейчас на меня... Ну, сейчас, да. День третий. Давайте-ка побежим на кухню. Опа, я не закрыл дверь. Я не закрыл дверь. Давайте, короче, по-тупому будем просто идти сейчас. Вообще ничего не бояться. Почему бы и нет? Почему бы и да? Почему бы и туда-сюда? Пойду здесь погуляю. Пройду вот тут. Какой классный дом. Осмотрим его полностью. О, камешек. Хороший камешка, кухня, хм, просторная Что это? Бревно, заберем Очень поможет мне бревно в моих странствиях по этому дому В совсем безопасных странствиях Вообще, вообще не парюсь Красивый ров, кто сделал, кто рыл, дед сам что ли? Вот это да, как он долго это делал, интересно Идем дальше и не боимся, ничего А что бояться? Все хорошо Кто-то открыл дверь, оставил, сквозняк же Фу, склондрина, бабка что ли? Так, давайте посмотрим, что она делает что делает Пойдемте дальше, туда-сюда, обратно. О, боже, как приятно! Заходим, ставим. Как это работает? Как это работает? Я не понимаю! Ребят, извлекайте мудрые уроки из моих летсплеев. Потому что. Это шпипец! Мишка здесь. Урок такой. Если вы идете бесстрашно по жизни. То вам повезет. Так, сейчас на меня все сагрятся. Не любит меня никто. Хорошо, вот они. Я кидаю мишку. Оп, прости. Сейчас. Так, блин. Надо вы... Чтоб... Нормально. Вот так. Бабуль с дедуль поржали. И пошли. Куда пошли? Давайте мишку подберем. Оп. Оп. Чуть-чуть продвинуть его дальше. Вы видели это сейчас? Дед появился из ниоткуда. Вот так. Оп! И потом просто бежать! Взять мишку бежать, я вам сейчас это сделаю. От слендрина надо обязательно избавиться. Короче, если не стрематься, а действовать нагло, то все получается. Хорошо, хорошо, хорошо. Главное, чтобы они оба ушли. И надо понимать, куда они оба пошли. Так, эта бабка пошла наверх. Кинула капкан! Вот сюда. Еще ближе. ой ой ой ой О, Нельзя путаться в дверях и проемах. Оба здесь. Хорошо, стоим. Они должны оба да перестать дрыгать. Да нет! Куда она убежала? Ребят, у нас сейчас есть абсолютно реальная возможность донести мишку. Дед вниз ушел. Пробуем! А! -а, -а! Скорей! Я смогу! Я смог! Я смог! Я смог! Так быстрее, пока слендрина не пришла и замутила какую-нибудь фигню! Положи! Да нет! Да положи! Есть! Есть! Все, вали отсюда! Тварь! Ненавижу! Что за ключ? Сейф-кей! И планка еще здесь, как хорошо. Ну-ка. А! Тихо. Она здесь. Главное, чтобы дед не пришел стрелять. Так, швыряем. Что ты делаешь, палка? Я просто хочу отсюда поставить эту штуку. Нет, нет, стой. Тихо, тихо. Блин. Это четвертый день, и слендерины больше нет. У нас есть ключ от сейфа. Внизу лежат спички. В принципе, все, что нужно, мы нашли практически. Давайте, пока он ушел, нам бы... Узнать, где бабка. Тут очень важно не лохануться сейчас. Окей, Корей. Коконат. Сразу вниз. Давайте бабку приманим сюда. Да, блин. Так. Хорошо. Окей, okay, аккуратно. Аккуратно. Сюда, что ли? Блин! Это было очень плохо. Плохо, Евгений. Пятый день. Просто идем тогда. Та -та, -та, -та, -та, -та, -та, -та, та та Я не могу уже так не нервничать, как раньше. Сейчас я поверил в то, что могу победить. И поэтому мне стрёмно. Одно неосторожное движение в этой игре. Одно и все. Но не все потеряно. Вот папка идет. Побежали. Отлично. Пока пол не скрипит, продолжаем бежать. Очень отлично. И положить. И пройти. И есть. Прогресс. Опа, здрасте. Идем, идем, идем, идем. Не останавливаться. Главное не останавливаться. Просто идти уверенно к цели. А, аккуратней. Аккуратней. Угу. Хорошо, хорошо. Где нам нужно колесо? Нам нужно оно вот здесь. Что там у тебя, кстати, птица? Ключ от э, оружия, походу. Короче, надо идти вниз за спичками. Окей. О, вообще, кокос здесь. О, блин, я, кстати, в очень рискованном месте нахожусь. Помню, что дед меня в прошлый раз вытолкнул нафиг отсюда. Так. Так, так, так. Просто бежим, я тебя умоляю. Они они оба здесь. Тихо. Он толкает опять толкает меня! Еще и капкан, который, между прочим, каким-то образом сработал. А ты пошел в другую сторону. Так куда ты все идешь? Как вы думаете, что там в том кокосе? Ключ. Weapon. Блин, если это -то weapon key, а то тогда кит чего? Конечно сейчас моя задача это спички. Новую фишку узнал. Оказывается, предметы можно использовать, чтобы обезвредить капкан. Ну, это круто. Я только что понял, что неправильный приоритет у меня. Зачем-то я сказал, что в первую очередь надо спички. Когда в первую очередь нужна рогатка. У меня же три камня с собой есть. Если я их сейчас буду обезвреживать, то они будут обезврежены. Тихо. Оба наших друга здесь. Да какую сторону ты идешь? Тупая ты старая бабка. Я уже очень долгое время сижу... И поджидаю идеальный момент. Блин. Надо, чтобы они оба были здесь. И чтобы оба пошли на улицу. Хорошо, одна пошла на улицу. Че теперь? Типа рисковать? Дед, нафиг. Кажется, он идет сюда. А это значит, что потом он пойдет на улицу, по идее. <связать> Я не знаю, куда он пошел. Бабка уже сделала круг целый. Че, рискнем? <связать> Поторопился, Евгений А! Гейм овер! Но не сейчас! Гейм овер не на всю серию! Мы продолжаем. Третья катка. Плечи назад, грудь вперед. И играем. Выходим. Все схвачено. Мы размялись как следует. Шустренько, шустренько. Опа. Побежали. Мы не плакать. Сань, что творит? Защренная хитрая тварь. Но я здесь, чтобы побеждать, а не ныть. Вэпонки! Я не могу, боже. Хочу умереть. Тем не менее, это все равно прогресс. Да, через жертву, но прогресс. Ай, молодец. Что? Что происходит? Что происходит? Старпера думают, что я сдамся. Если играешь, рано или поздно выиграешь. День первый. Действуем решительно, осторожно, вдумчиво. Отсиживаемся в ящике. О, она была внизу. Дед спустился вниз. А значит пошли на третий этаж. И на второй. Оп, спички. Скорее, скорее. Ты не должна идти вверх. Вот дед правильный парень. Он не идет наверх, он остается на своем этаже У него нет амбиций каких-то там Заоблачных И поэтому он счастлив Прими решение, бабка, быть счастливым прямо сейчас Умница Ладно, они пошли оба Улица, улица, улица, мы здесь Осторожненько осторожненько. Пока все окей Полино Окей Слышу, а! кто-то идет Дед вышел на улицу Здесь бабка Сейчас она тоже выйдет, и я побегу наверх. Она, блин, идет на улицу. Отлично, неужели? Гоу. Воу! Воу! Работайте сообща, да, твари? Ладно, пожалуйста, давай, давай. Ключ! Педлок, что за. Я не помню пэдлог где? Опа! Как ты выгодно! Сейчас провернем эту штуку с Мишкой еще разок. По той же прекрасной схеме, которая до этого сработала. Че, попробуем? Хреново. Испугался. <nov. с Foster noise> Переверничал. Воу! <п.'> Да я же Да что происходит с этой игрой? День второй. А, это только второй день? Окей, неплохо идем. Смотрите, спички же здесь, точно. Быстро идем. Тихо, обходим. Воу! ты да, да, что ж да, такое, блин? Да как я вас ненавижу? Да как я ненавижу все это? Да почему это происходит? У меня нервный срыв уже! Как меня бесит это! Из-за сраной мелкой слендрины я взял и напоролся на капкан, который я идеально обходил. Вот она именно в этот момент решила появиться. Ну, блин! Так, Евгений, все, расслабься. Массируй себе мозг. А -а -а -а -а. Ну, бди. Продолжай бдеть. А -а -а -а. Они вот ходят специально так. Их маршрут самый ублюдский. Вот сейчас и последний хрен за сколько часов, что я играю в эту игру. Дайте угадаю, куда сейчас пойдет дед. Наверх, наверное. Конечно. А когда он спустится вниз, придет бабка. Она сразу пришла. Окей. Дед спустился, бабка ушла. Шанс есть. Помним про Слендрину. Я вот забыл про нее что-то. Последний... Вот! Вот она как раз таки. Тварь такая. Так берись! Опа, все. Все, все, все, все, все. Все, все, все, все, все. Все. Кидай. Попробуем. Оп! Хуа! Есть! Среагировал. Дед наверх пошел. Куда пошла бабка, я не знаю. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Как хорошо, что не сунулся раньше времени. Значит, смотрите. Так. Да дверь закрой, гребный! О боже мой, боже мой боже мой, боже мой, боже мой, как нервозно! О, как нервозно все это. О, блин, ну я не знаю. Я не знаю. Дед спит. Ладно, сейчас неважно, Надо от слендрина избавляться. Блин! Черт! А Ири взял Мишку! Вот это придурок! Ты таком! Да что же то происходит? Мне таких трудов это все стоило. Почему так все происходит? Ладно, все, соберись! Соберись! О, больно Идем Побежали Тварь Ты сейчас умрешь у меня Ты мне подохнешь Так, хватай Побежали. Побежали. Так, по винтовой Аккуратненько Умница Долго не думаем Долго не думаем Бросай Есть Пошла ты это мое сердце колотится, это даже не в игре. Safe. Опа, здрасте. Немножко стало приятнее на душе. Как только я пройду эту игру, я испытаю такие прекрасные чувства, наслаждения от победы. И я готов терпеть всю эту боль, лишь бы испытать чувство победы. Они вот где-то здесь, оба. Ну-ка, может быть я все-таки могу как-то поставить палочку. Погодите, это интересно. О! О! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Куда упал? Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! я же выбрался Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Птиц, как у тебя дела? Чё есть-то вообще? Ключ от этого, царая. сарая. Во мне просто такая злоба кипит уже. Так, так, так, проходим. Окей, ну наконец-то. Мне очень нужно это колесо скинуть. Быстро. Господи, господи, господи, господи. Господи! Это боль, столько боли. Как это можно пережить вообще? Итак, Грэнни здесь, внизу Значит, нам нужно разжечь костер Надеяться, что здесь нет деда Деда здесь нет Что его нету здесь, тоже надо очень надеяться Есть! Хорошо! Нет, тут ключ, конечно же, провалился сквозь пол Да, он наверняка сейчас на кухне находится Уродский ключ Шед! Стоп, а в Педлог тогда что-то другое все-таки было Собственно Что теперь? Что, блин, теперь? Нужно найти ключ от сейфа, вот что теперь Значит, в шахту Гоу в шахту! Прошу тебя, ключ, будь здесь. Вон он! Скорей. Ах, снова наверх придется. Так, бабка тут. И вот как мне быть, если не знаю где дед? Мне надо открыть сарай пока что. Действуй мне, сын. Так. А вот бабка ты как быть? Оп. Вон она. Оп. Увидела! Да как? пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. По... Никаких шансов. Просто <свист> без шансов. Последний день. Все мои усилия идут коту под хвост. Вы уже, наверное, смирились с моим поражением. И я, если признаться, тоже. Ну давайте посмотрим, чем это все закончится. Я должен куда-то выплеснуть свое говно, которое во мне сейчас копится, злиться. Я злюсь, и говно внутри меня злится. Ладно. Стоп. Это хардкор. Это хардкор. Ничего не поделать здесь. Надо играть по правилам хардкора. И я буду играть по правилам хардкора. В следующий раз. Мы с вами обязательно пройдем эту игру на хардкоре Обязательно Это будет самое-самое сложное. Вообще, это самая сложная часть на данный момент Несмотря на то, что кажется, что она гораздо проще Меньше предметов, меньше чего-то надо открывать Но три врага Простите, зло вылезло из меня только что Три врага Они бегут очень быстро Они замечают тебя, даже если ты дверь закрыл Не знаю, где, где ты находишься, куда ты убегаешь Пока играет музыка, вот эта... Они знают, где ты Это ужас, это стрём, это адреналин Будет еще круче, когда мы с вами Наконец-таки победим Я знаю, что мы победим по-любому И для этого мне нужна просто ваша поддержка Ваша вера в меня Больше лайков, больше крутых комментариев И подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые Снайдитесь в доску вами. потому что здесь Вот много такого прикольного э, Контентика вас ждет. Ну а с вами был Юджин, друзья, и всем Пять!